Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч с полей компьютерных железок. Итак друзья, нынче у народа с деньгами напряженка и смотреть и обозревать варианты видеокарт за 40, 50 или 80 тысяч рублей, как по мне, было бы неким кощунством. Поэтому сегодня будем обозревать видеокарту из бюджетного сегмента, а именно Gigabyte GTX 1650 OC с новой памятью GDR6, ее мне любезно предоставила на обзор сама компания гигабайт посмотрим на ее систему охлаждения тесты в играх ну и под конец сделаем какие-то выводы итоги определим плюсы и минусы Итак, начнем, пожалуй, с системы охлаждения. Тот производитель применяет два вентилятора на 80 мм, которые обдувают радиатор в виде алюминиевого бруска. Разобрав карточку, мы видим, что ГПУ и чипы видеопамяти напрямую соприкасаются с телом радиатора. И будь это 1660 Ti, и 2060 или любая другая более мощная, а значит и более горячая карта, я бы, наверное, отговорил вас от покупки карт на базе алюминиевых радиаторов. Но это, друзья, 1650. Карточка, которая даже в полной нагрузке редко доходит до 75 градусов с такой вот системой охлаждения. Карточка, которую часто стоят в варианте «поставил и забыл, что поставил». Нужен ли тут полноценный радиатор с медными трубками? Ну, как по мне, так не обязателен. Поэтому в такой конструкции охлаждения в рамках данного семейства карт я лично не вижу ничего зазурного. Здесь просто нет необходимости ставить что-то более эффективная. Но есть и один минус, который я не могу не отметить: да, на карте разместили два вентилятора, но один из них лишь на две трети обдувает радиатор, а остальной частью тупо висит в воздухе. Почему не сделали радиатор большего размера, я честно говоря, не в курсе. В остальном придраться не к чему. В играх на автоматических настройках работы вентиляторов вы получите порядка 74 градусов при 85% работы вентиляторов, что равносильно. Это то 2100-2200 оборотом в минуту. При этом надо отдать должное, что даже в таких режимах карта не сильно выделяется по шуму на фоне остальных компонентов. Шумомер показывает где-то 32 децибела, что равносильно бесшумному режиму. Но по факту небольшой шум конечно же есть, точнее скорее шелест ветра, который при этом все-таки улавливается ухом. Но как по мне, для бюджетной карты в рамках варианта поставить под стол, это очень даже тихо, я встречал намного более шумные образцы. Что касается систем питания платы, то я тут конечно не эксперт, но насколько я вижу, она основана на базе шим-контроллера UP9509P, который часто используют в бюджетных картах типа 1060 или 1050Ti. Он дает тут две фазы на GPU, плюс есть UP1728Q, обеспечивающий одну фазу на систему памяти. Вот как-то так. Для бюджетки это вполне средний вариант, который используется почти по всеместно. А вот на памяти нужно остановиться отдельно. Тут используется не GDDR5 память, как во многих других 1650, а GDDR6 от компании Micron с частотой не 8000 МГц, как у остальных, а 12000. Что в теории, конечно, лучше, хотя насколько, могут показать только сравнительные тесты. Что касается разъемов, то тут у нас есть DVI-D, HDMI, DisplayPort, в общем полный набор для любого монитора. Ну а теперь давайте взглянем на что же она способна в играх. Сразу замечу, что частота GPU держалась в играх свыше 1800 МГц, а где-то в районе 1850-1900. Зависит от игры, температуры и собственно нагрузки. Поскольку данную карту обычно берут для нетребовательных игр, зачастую люди которые в силу обстоятельств играют нечасто, то и проверять мы ее будем на чем-то соответствующем. Разрешение я выбрал Full HD, ибо все-таки для Quad HD лучше посмотреть что-то более мощное. Данная карта конечно может тянуть некоторые игры в Quad HD очень даже неплохо, но ключевое слово здесь некоторые, не все. Ну и также как мы понимаем люди которые ее покупают чаще всего как раз таки имеют мониторы с full hd разрешением поэтому выбор разрешения мне кажется здесь оправданным. Характеристики моего тестового стенда вы сейчас видите на экране, ну а мы поехали. Итак, первая игра, Ведьмак 3, ностальгическая игрушка для алдов как я. Настройки графики высокие, постобработка высокая, единственное, что полностью отключен Nvidia Hairworks, даже у Геральда. В итоге мы имеем на улицах города порядка 60-70 кадров с просадками по 0,1% минимального FPS до где-то 40, что как по мне вполне играбельно. Опять-таки настройки высокие, если вдруг в лютых замесах вашему глазу будет не хватать фпс То есть огромное поле для маневра по снижению настроек и соответственно увеличению фпс Далее у нас танки, любимая игра многих людей за 30 и не только Настройки все ультра, я тут ездил на Hellcate, который я очень люблю, поскольку я истинный кемпер Но почему-то мы ездили по кемпингу чужой стороны. В итоге мы имеем в среднем где-то 75-100 кадров с редкими просадками по очень редким кадрам до 35. Как мне кажется, для комфортной игры всего этого более чем достаточно. Можете, конечно, на край снизить графику и получить больше FPS, хотя я лично не могу сказать, что мне было как-то некомфортно играть, скорее просто немножко кривые руки. В любом случае, даже такому раку, как я, удалось вывести игру в ничью. Третья игра, Metro Exodus, наверное самая требовательная из рассмотренных сегодня, тут уже ситуация с FPS чуть хуже, с высокими настройками игра выдает в лучшем случае где-то 35-40 кадров, с просадками менее 30 кадров. Играть честно скажу не очень комфортно, а вот на средних настройках все немного лучше, а средний FPS поднимается где-то до 45-60 кадров в зависимости от сцены, но просадки по редким событиям не присутствуют превышает 35 кадров. Как по мне, это вполне играбельно для современного однопользовательского шутера, да и сама серия Метро любима многими не только за графику, а скорее даже за ее сюжет. Четвертая игра Assassin's Creed Odyssey, Говорят, что уже не столь популярная, но вы просили проверить ее в бенчмарке. Тут на высоких настройках мы имеем средний FPS порядка 75 кадров и просадки по редким и очень редким событиям до 50. Опять-таки, для комфортного геймплея этого более чем достаточно. Играть очень даже комфортно. Пятая игра GTA 5 все логично. Ставшая игра не популярной в ближайшее время из-за бесплатной ее раздачи на эпик гейм, возможно вы тоже успели, честно свою я тоже урвал оттуда. Настройки выставлены высокие, более детально вы их видите на экране, в итоге как и в ведьмаке мы имеем где-то 50-60 кадров в секунду с просадками по очень редким и редким событиям до 40, что в принципе опять-таки никак не влияет на геймплей. Предпоследняя игра Battlefield 5, красивая, но местами крайне глючная игрушка даже на хорошем железе, настройки графики средние и DirectX 12 и тут в с Тигром мы получаем где-то 70-80 кадров в среднем и 0.1% самых худших кадров примерно в районе 50-40. Для однопользовательского режима вполне играбельно, но вот в мультиплеере настройки скорее всего все-таки придется снизить, да и получить еще более комфортный FPS. Ну и напоследок последняя игра онлайновый Overwatch. Настройки графики максимальные и мы имеем FPS в районе 110-150 кадров с редкими просадками до 70 по очень редким событиям. В этой игре можно вполне ставить Quad HD разрешение и все равно получать комфортный геймплей с FPSом свыше 60 кадров. Подводить большие итоги здесь в принципе не о чем. А скажу лишь, что геймерам, которые не сильно заморочены на FPS, людям которые ограничены в средствах и также тем кто играет редко и во что-то не требовательное, типа тех же танков, данная карта должна зайти. Вот как-то так с играми и вот мы подошли к последнему вопросу, а именно вопросу цены. Стоимость этой малышки на текущий момент всего около 12 900 рублей, так что я думаю, что позволить ее может в принципе любой желающий карточка от гигабайт в данном плане выделяется высокоскоростной gddr6 памятью и таких же вариантов от других производителей на рынке пока что мало ссылку на нее в одном из самых крупных отечественных магазинов а именно в ситилинке я оставлю в описании так что если вам будет интересно то загляните сравните цены но если понравится то приобретайте у ситилинка есть доставка есть варианты забора из пунктов выдачи в общем все очень даже удобно. Ну а с вами, как всегда, был Белый. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем еще раз удачи. И до новых встреч.